Если вам интересно, как приготовить такие пасхальные гнездышки из безе, оставайтесь со мной. Всем привет на моем канале. Сегодня буду готовить безе пасхальное. Еще одна идея. На швейцарской меренге. Я ее заваривала ручным миксером. Ссылочка сейчас у вас появится на экране. Я ее готовила в предыдущем видео. Миксер Bosch 300 Вт. Я выбрала две насадки. Это насадка травка и насадка трубочка. Значит, противень я положила вверх дном для того, чтобы у меня была ровная поверхность, не заламывались края, и положила тилюновый коврик. Вместо него можно использовать обычный пергамент. Если делать на пергаменте, то можно начертить. Так, я боюсь, что у меня выпадет насадка, поэтому буду придерживать. Держу на небольшом расстоянии для того, чтобы получились вот эти рисунки. Кучерявость вот это, Иначе будет просто вот такие прямые линии. Поэтому обязательно где-то на сантиметр-полтора держу. Следующее. Сейчас вылезет насадка. Плотная очень бренка получилась. Это все-таки коричневая. Значит, вместо окрашивания посыплю какао. А лишнее беру уже после сушки. У гнездышка у меня будет сидеть птичка. здесь посажу три птички. Теперь делаем голову. Аккуратненько. Так, получается что-то похожее на птичек голубей. Небольшое количество окрашу. Электрик пинк розовый. Ой, уже вымазалась. Возьму вот такую насадку, закрытая звезда. Значит, Я перевозила пакет в пакет, чтобы можно было поменять насадку в случае чего. Делаю крылышки. Теперь ставлю насадку-трубочка и делаю клювик. Глаз нарисую по окончании сушки. Теперь убираю насадку. У меня просто отрезанный уголок. И я якобы сделаю здесь яйца. Насколько это будет возможно. Так. И третья. И потом, когда я уже высушу, сделаю такие точечки, якобы скорлупа натуральная. Так. Вот здесь можно добавить. Да, все-таки желательно использовать насадку. Все, я отправляю сушиться в духовку. Примерно 2-3 часа я открываю дверцу. У меня обычная газовая духовка. Сушу приоткрытые дверцы на самом верху. Дверцу вверху открываю примерно на 10 сантиметров. Безе мое высохло. Вот такие птички. Сейчас покажу поближе. Только сначала нарисую глазки фломастером. Сейчас покажу, как отстает. Вот так выглядит гнездышко с птичкой. Очень красиво. Возьму кисточку и лишнее какао уберу с гнезда. Возьму серебряную краску и делаю такие <coughs> точечки или подкрашу вот такие гнездышки получились птички шикарные и гнезда смотрятся достойно очень красиво мне нравится сам эффект и результат того как это вышло так что кому это видео понравилось было полезным ставьте лайки подписывайтесь на канал не забудьте нажать на колокольчик чтобы быть в курсе событий всего вам самого доброго будьте здоровы пока пока